Всем привет, вы на канале Саплей Сегодня попробуем поймать очередного призрака На карте Тенглвуд Забираем весь наш стартовый набор Ну, в принципе, все есть Поехали Попробуем поймать всех призраков Не отменяем этот, так скажем, челлендж Пока у меня в коллекции есть один на момент этого ролика. Но сейчас буду пытаться ловить подряд несколько раз. А, у нас есть... Призагарю пока что. У нас Роналд Робинсон. Дело номер 25 всего лишь. А, распятие, подушить свечу. И при помощи направленного микрофона засечь активность. А, поехали. Берем сразу ключик. Где-то дверь потрогал. А, а где потрогал? Блин, я не знаю, где он трогает. <связано> Это же не охота? Тумать, мать. мать А откуда он вышел А что так быстро Это демон Ой, давайте свет включим А, подвально. Так Блин, надо свет включить Он дверь теребонькает, конечно, но надо свет включить Так, у нас ментограмма Стоп. А, свет был включен. Чего? Это как так? У меня что, сложность какая? Нет, у меня сложность с профи. Я пока не понимаю, он.. МП-5. Хорошо. Он что, на кухне? Он что, в подвале? Нет. Ой. Только не подвал, пожалуйста. О, где-то не подвал. Может быть, он здесь? Или, может быть, он в гараже? А Похоже, это коридорный призрак, потому что на теребонькой двери. Блин, непонятно пока что. Вот этот коридор... Это же одна комната считается, я не знаю. Ну да, вот этот коридор, скорее всего. А, здесь мы его будем ловить. Кстати, вот он начал... Двери трогать в разных комнатах, да? И... И охоту, ну не охоту, Гост эвент начинал вообще с другой комнаты, возможно это близнецы нет, кость лежит здесь у нас черепок ну пока непонятно, вообще непонятно ладно, давайте сходим за все-таки, еще за аппаратурой различной Сюда фонарик. нилан не, так непонятно, потому что я еще не знаю комнату. Это где? Это вообще в комнате комнате. Это близнецы так всю комнату мы нашли кидаем здесь эту штуку так ты молодой ты старый ты молодой ты старый ты молодой ты молодой ты старый ты злишься ты молодой Дай нам знак. Ты молодой, ты старый, ты злишься. А, так. Следы, следы, следы. Следы у нас есть. А, две улики есть. Под, Подъезди, кто-то орет. Так, давайте поставим свечку. А, послушаем. А джин же при свете хорошо взаимодействует. А, ну тут садинычка есть. Ты что сидишь там? Он стушил свечку. Уходим. А что у джина еще? Огонька у нас нету. Лазерного нету. Радиоприемника быть не может. Стоп. Ха -ха. Это мюлинг. В прошлый раз меня мюлинг также кошмарил. Я подумал, что это близнецы. Но как мы видим, это не близнецы. Так, он же не ушел. Блин, стоп, подождите. Нет, не ушел. Все, уходим. Ух, блядь. Напугался. Мы сейчас забежим, сфотографируем кость, пентаграмму. И пойдем фоткать, попробуем следы вот. нафоткать неоновая палочка и Не. неоновая палочка имба я считаю а, получилось есть а ну какой плохой след так, ладно Что я предлагаю? Я предлагаю пойти посмотреть из машины все-таки Немножко понаблюдать Так, и где? Свет здесь включим. И попробуем Посмотреть следы Так, можно свет выключить, наверное? Закрыть тебе там И усуйся пока что там о, я мюлинга ни разу не ловил. Это очень интересно, кстати. Я бы, наверное, даже посмотрел бы на его охоту. Хотя это рискованно, конечно, но в целом мне очень интересно посмотреть на мюлинга. А, давайте посмотрим. Может быть, это вообще горе? А, мы же не можем. У нас же не может быть призрачного огонька. Может быть. А, вот призрачный огонек. Это абаки. А баки. А, что предлагаем? предлагаю? Рассудок у нас есть. Пойдите, пофоткаем его ноги. Ноги. Все, так, вот эту штуку мы поднимаем, выключаем. Она будет только мешаться. Сыпим ему сюда маленькой комнатке. Дай нам знак. Еще. Дай нам Улипы 6 пальцев Я бы хотел посмотреть Страшно вырубай А у меня еще одна фотка где-то Я что не все Не сфоткал все Тут пять пальцев Собаки. А, фоточки у нас все идеальные. Я не буду вызывать, наверное, охоту. Не, точнее, я сейчас попробую ее затригерить. Где моя зажигалочка? А, попробую ее затригерить, потому что мне нужно, чтобы он разрядил меня. Начал охоту. Этого я ждать не хочу. Поэтому мы просто-напросто сделаем как. Мы крест кинули. Кинули. Надеюсь, Ренжа хватит, чтобы охота вызвалась. Мы поднёмся вниз, поджигаем а, пентаграмму. Раз, два... Не хочешь охоту начать? Я как бы четыре свечки зажег. Свет включил. Рональд Робинсон. Рональд Робинсон. Рональд Робинсон. Я вот сейчас не понял, откуда он охоту начал? Соседний рядышком, что ли? Как я это не люблю, конечно, все. Так. Ну, там, блин, надо мне надо... Как, как, как, как мне это выполнить? Ладно, мы, в принципе, по рассудку просели. А, больше нам это не надо. Сейчас быстренько заходим, кидаемся в распятие. Я думаю, что он в какой-то из комнат. А, вот сгорело. Странно очень, да? Мне кажется. А, в принципе, мы все задания выполнили. Это Абаки. Абаки, добро пожаловать в мою коллекцию призраков. А, такие вот фоточки у нас получились. Все на 5 баллов. А, рассудка 0. Уезжаем. Вызываем службу по поимке призраков. И, в принципе, ее их ловят. А, мне еще интересно сыграть кстати, эти челленджи разные. Напишите, какие можно сыграть челленджи в комментарии. Один, я точно хочу сыграть это без звука, без наушников. Но когда будет камера. Камера будет у меня примерно на следующей неделе, может быть. Вот. Еще какие челленджи есть? Выиграть с стартовым закупом? Ну, такая легкая. Челлендж с закрытыми глазами я, конечно, использовать не буду. У Хомни сколько уровней дали. Видели, да? Три или четыре уровня дали. А, четыре. Четыре уровня дали. 360. Я считаю это достойно. Так у нас получился баки. Я думаю, настало время купить штатив. Угу. Штативчик. Так, у нас Дональд Андерсон. Спугнуть призрака. Засечь при помощи микрофона. Потушить свечу. Задание отличные. Охоту не надо нам вызывать. Потом мы залетаем, берем ключики от машины, дверь открыта. У нас проклятое зеркало. Что? Включаем пока везде свет. Хм. Все, я понял. Долго искать не будем. Как говорится, если есть возможность пользоваться имбой, почему бы не воспользоваться? Взгляд зеркала зеркало стоило мне просто 25% рассудка. Я так понимаю, он здесь находится. Вот в этой комнатке. маленькой. Откуда свет? А. Ну, не здесь, да? Или это один коридор считается? Бля, это один коридор считается. Он включил свет. Есть подозрение, кто это? У меня, похоже, есть а минусовая вижу это джин это скорее всего джин потому что кто у нас еще свет может включить кроме джина нет еще подальше а можно мне пожалуйста а призрачный огонек был ой огонек этот Лазерный проектор а ты молодой ты молодой ты молодой ты старый ты молодой ты молодой ты молодой, ты старый, ты молодой, ты молодой, ты молодой, ты старый, ты молодой, ты молодой. Ладно, он не молодой, не старый, и вообще не хочет с нами общаться. И минусовая. Юрей или Они. Это не джин. Ну, вон там он носится. А заставить призрака потушить свечу, послушать его при помощи микрофона. На. На тебе даже две свечки. Ну, дай какой-нибудь знак. Или он ушел. Я что-то минусово, кстати, не ощущаю. Нет, есть. Не ощущаю. Как будто я там нахожусь. У-у-у, холодно. А, давайте пока так. А, все, я засек. А, тогда все. Ой. Где, где, где? МП2. Можно, пожалуйста, свет? МП2 пока что. Пока я скинем сюда. пофоткаемся с ним. Свечом потушил и вырубил свет. Отлично. Церковка. Ой, там МПшка надо посмотреть. МП3. Клости, я не вижу. Там дверь трогать надо идти, фоткать срочно нам. Успею или нет? Ой, отлично, классно. Ой. А это а, свечка потух. Не Что, переместился а, ну, давайте глянем. мп 5 ты не хочешь нам давать да? огонек я вижу огонек все nice nice nice nice nice везде свет включаем а, это призрачный огонек Ой, все нажал. Призрачный огонек. Это Юрей. Это Юрей. Больше нам, в принципе, от него ничего не надо. Какую? Да идут дверь Нет, а какую? Здесь все фотке, Блин, ну, конечно, одна фотка. Нет, ладно, давайте, наверное, сейчас мы вот эти две фотки доделаем. Блин, он, он уже может охоту начать. Спугнуть призрака, пока он за вами охотится. Я не знаю, где. Два тоже не было. А, я не смотрел еще вот эту комнату, в принципе, синюю. Ну а если это кость где-нибудь в текстурах? Ладно, давайте не заниматься фигней Пойдемте за солью Отфотографируем его, на его следы на соли uh, Да, в принципе, двух хватит Ну, Юре, что все теребонькает Теребонькает, а особо-то... Ой Стой-стой-стой-стой-стой Где фотики-то? Еще фотик Я умер. Ну, Юрея мы не поймали. Но в целом, моя ошибка была, наверное, в том, что я... Может быть, забыл про рассудок. Блин, так тихо охотиться, на самом деле. Ладно. Спасибо за просмотр. Мы не выполнили одно задание, к сожалению. Моя погоня, конечно, за фо со фотографиями, она всегда меня губит. Поэтому спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки. И спасибо, что вообще смотрите. Всем пока.